Uh, hello. Yes. Вы говорите по-русски? Ну так, сложилось, да? да у нас там, наверное, отображается, откуда собеседник, нет? <свят> а, а ой! А, да, да. да. да. Простите! Это, это пройдет с гаданием. Сколько <свят> вам лет? <свят> а как думаете? Наугад, давайте 18? О, да нет. не будет, вот Нет, тебе 48 лет. Это не устраивает, это неправда. А, простите, простите, вам, наверное, от 30 до 40. Ну, не да, больше. Да, да. Я тогда, вот это уже вам, ближе. Вам целый, вам всегда 18 запомните. Да, спасибо, да. вам всегда 14. 11, 11. Ой, 12. Ой, 12. 12. 12. Наподнять а 13 ну, вот ложки. Ну, вот Пол, на следующей неделе идете? Да. Последняя неделя, да? Да. А у меня сын не идет уже на следующей неделе. Что-то у него А сколько вашему сыну лет? В марте будет двенадцать. О, о! Поздравляю вас а зовут! Даниил Егорович! Красивое имя! А в каком городе вы живете? В Санкт-Петербурге. О, о, о, о, -о, -о. Мы в Якутии. У В Якутии. Я вижу. <carrier> вы <ссёк> гений, а а scenario, вы гений. А <сёк> <зря. сёк> почему вы сидите в часу в Нет, скучно. Я простудился маленько и пока лечусь, думаю в чтобы на улице не болтаться, думаю пообщаюсь. Понятно. А, а Как зовут? <сёк> я говорю, сын у меня Данила Егорович. Как думаешь, как меня зовут? Егор. Извините, пожалуйста, Георгиевич. Да. Да. Георгиевич тоже хорошо. Тоже да. солидно. Вот, что там у вас? Это? Дискошар? Нет! <связывая> это, это гирлянда такая красивенькая. А, все, новогоднее настроение уже, да? Так, да. а у вас есть снег? Не, я в это. Из тех, кто не любит новогодние эти, отрежу, У вас снег есть? Снег, снег <связывая> есть. У вас холодно? Или так нормально? Минус три, по-моему, сейчас. У нас О, тепло, 35. как в Корее. У нас сегодня потепление, минус 35, даже тумана нет. Ой, у вас 4, я думал, 3 всего лишь. 5. Да, 5. да 5. 4. у нас У нее сегодня день рождения, поздравьте, у нее не день рождения. У вас что там, это классное чтение в чат рулетки, что ли? Нет, нам скучно просто. У нее день рождения, поздравьте пожалуйста. пожалуйста. Вас просто поймите, вы это, учили, наверное, на географии уже нет. У вас климат более сухой, и поэтому вам минус 35, Проще переносить, чем нам минус пятнадцать. У нас влажность большая. Да, а? у вас очень сильно влажность. Да, а вообще Санкт-Петербург. Там еще. Мне так, кстати, там квартира есть, папа купил. Мои поздравления. У вас один ребенок? Пока да. У вас есть жена? Уже нет. А вы вдвоем живете сыном? Нет, он с это, со своей мамой живет. Мамой. А, а вы разводе, да? Ну, типа того, да. Соблазн. -а -а. Не надо, не, не, не. Так это обоюдное решение, все по честному и общаемся. А вами, ничего мам. вы расстались с женой? Вам ну, это не, не стоит. Вы немножко пока рано. Там это сложно. Прям, Хорошо. Там надо, там надо очень долго и по Расскажите, нам некуда спешить. Хорошо. Да, у вас вся жизнь впереди, я понял. Н не стоит. Просто смотрите, я когда, когда вот в вашем возрасте был, я не понимал, нахрена мне читать войну и мир. вообще не заходила. А года через четыре, у меня уже мозг как-то что-то началось понимать, я начал понимать, что это такое. Также и Достоевского, Раскольникова. 12-13 лет, зачем мне втихи вот эту мою молодую голову? А когда в 16-17 почитал, уже больше понимания этого всего. Так что вам пока что не надо эти семейные взаимодействия. Да, Достоевский это очень сложные. Я, чит, я, чит, я, чит, я читаю сейчас Достоевского преступления, наказания. Вот, я и говорю, это, с годами оно потом по-живому думаете, сколько ей лет? Сколько ей лет? Сколько лет она тут видит? Она, это, самая старшая из вас. Нет, да. я самая старшая. Нет, мне 12 лет. Да? Вот, это сам, вот я самая старшая. Самая старшая. Ну, вы, вы драться не будете по этому поводу? Нет, конечно. Вы... Нет? А вы, вы, же, вы же в больнице? Что я? Вы в больнице же? Нет, нет, -не. Я а? полностью здоров. А, отлично. Это хорошо. Это Очень. замечательно. Да. А почему очка? Да, ну, у меня он прожектор стоит, чтобы вам меня лучше видно было. Если я вот так вот сделаю, без очков, прям это по глазам. А, -а, -а. А, -а, а какие у вас предпочитания в музыке? Вот, например, 23 20... декабря я ходил на концерт группы «Звери». Это, пик... это ну, группа моей молодости. Когда мне было чуть-чуть ну, побольше, чем вам, они вот были на пике популярности. Где-то в апреле я ходил на концерт группы «Анаконда». Ага. -а -а. А так э, вот это, ну там еще на нравится, Монеточка там, что-то, ну, такое, что со, смыслом, <свистит> со смыслом. что, где слова а... можно разобрать? Слу... Не, нет... Некоторые из вашего поколения всякого Магринстерна слушают и всяких са самых, там, там непонятно. Нет, мы не слушаем такое. Хорошо. Нам не очень нравится современная музыка. Да, <свистит> нам нравится кей корейская культура. Кей-поп, нравится кей-поп. Знаете такое что-то, знаете, что такое кей-поп? Не, я знаю только это. Из азиатской музыки знаю это. Yes? Этот, бэби Это метал. Японские там девчонки под метал там что-то вообще школьницы. А это если японский, значит это джей поп. Да, ну, это джей поп. В группа так и называется Бэби метал. Вот. Okay. И, а мы? И, и все пока, по-моему. Еще, еще что-то знаю Был был какой-то, когда я в тринадцатом году был на фестивале. Ой, в двенадцатом году был на фестивале. Кубана э, там был гитарист из, э, ну, из Японии, он крутой виртуоз делает разные офигенные штуки на гитаре, но я не помню, как его зовут. Но это, это вроде не Нияги. Или Нияги! это русский, нет? Я могу путать, просто он тоже как-то.. Нияги это русский, да. А вот там какое-то тоже похожее название. В общем, э, э, японец был, вот он э, офигенно шпалил. А можно спросить? Конечно, нужно. А, а, я хотела спросить, вы когда-нибудь слышали а, такую группу русскую «Дайте танк»? Ну, не более, чем слышал. Вот «Дайте танк» что-то где-то да, а вот не больше. Ну, а, там тоже можно сказать песни со смыслом. <как> а, ну, не знаю, понравится ли вам, но я вам советую послушать эту группу. Можно спросить? Вот с <сосит> вашей молодости Я прям вы на, уже... на пресс-конференции, по очереди пошли, <сосит> <сосит> <сосит> <сосит> Вот, я хочу вас спросить, вы вот в своей молодости слушали Цоя? Обязательно. Сначала Алиса, <сосит> сначала, моя мама... а, моя мама Алиса, даже... Алиса Кимчик, ДДТ, зоопарк, вот это вот прям, <сосит> вот это вот <сосит> первые... <сит> Первые группы, которые я начал слушать на а, а, Даже мою маму слушал, у меня сейчас пока даже остались с Виктором Цоем mm -hmm. Вот, очень хорошо Я, и я и несколько я раз, раз был э, в этом в клубе «Камчатка» на концертах Там разные кавер-группы, исполняют песни Вот это в Питере у нас э, В той кочегарке, в которой Цой работал Сейчас сделали, типа, э, этот, как, ну, Короче, клуб-бар вот, вот, вот туда заходил. То есть там и есть отдельная комната, которая портретами, вот этим вот всем украшены пластинки висят. Вот. Конечно, слушал. Вот. Но живьем не застал, не успел. Вот. И горшка даже не успел живьем застать. Пока собирался, попал только на паникиду к Вершинёву. А, то есть вы слушали еще король шут? Король шут, конечно, ну все слушали, наверное. моего возраста. Ну, да. Просто многие сильно слушали, а кто-то чуть-чуть слушал. Я сейчас тоже слушаю Король и Шут, но я, на самом деле, очень много разной музыки слушаю, и английской, и азиатской, и русской музыки, да, очень это, много. Это прекрасно, это прекрасно. Главное, главное, не... главное, главное понимать, э, ну, о чем вот, и что это что-то несет. Да. Вот просто Магринштерн, да. Магринштерн он, по-моему, вообще ничего не несет. Согласна. Согласна. Нам не... Она... вообще он не нравится. Он вообще он очень страшный, mm -hmm. да. Он вообще очень... С... См... Без... Музыка без смысла просто. Не, музыка может быть и со смыслом. Типа музыка такая... А вот слова там, ну, как бы он не про это, да. Да. Ну, он, наверное, поет для маленьких детей, чтобы... Вот маленькие дети слушают его, потом ведут себя неподобающие со взрослыми. Наверное, да. У меня тоже так же брат послушал его немного и испортился после Портиться можно по-разному сейчас Вся было. Uh -huh. А так, кроме школы, чем еще занимаетесь? На какие кружки кто ходит? Мы uh -huh. ходим на танцы. У нас завтра выступление. Oh, yeah. Видно, что ходите на танцы. Вы уже хором отвечаете синхронно. Молодцы. <laughs> Я ходила на кружки гитары. А, ну, это. И... Я ходила немного на, на занятия по корейскому, ну, чтобы ну, развивать себя как-нибудь. А, я ходила на гитару только в прошлом году. Ну, нет, в этом году я начала ходить на гитару и закончила примерно к лету. Я думаю, возможно, со следующего года тоже опять начну заниматься ею. Потому что мне очень нравится. Апреля, вот молодец. О, а я занимаюсь баскетболом. Сколько, сколько у тебя рост? Сверху забрасываешь? Накоротенькая. <свят> <свят> Нет, я, я низкая, но я забрасываю. Знаешь такого, когда вот я <свят> совсем еще школьником был, был тогда такой крутой невысокий баскетболист, он был ба, макси -бокси. Он, mm -hmm. совсем, он совсем ниже 170 ростом, но он офигенный распасовщик был. Я не помню, за кого играл, то ли за Лос-Анджелес Лейкерс, то ли за Чикаго Булл, то ли вот что-то такое. Вот он сверху, естественно, не забивал, но он раздавал так четко пасы и разыгрывал. Вот. Mm -hmm. вот. вот такой, такой, я такой еще я хожу, еще я хожу вот на модельный кружок. А там что делаете? Mm -hmm. типа фотосессии, там показы. Вот. Серьезное будущее, да? Периодное да. Будущее. Я хожу еще в музыкальную школу. Да, шесть лет на фортепиано. А все, в это <coughs> подрастает Якутский Рахманинов. <смех> нет, я не хочу продолжать дальше с ну с музыкой что-то. Ну нет. А, а, а, куда убежала? Она она, она, она, она не знает, как э, сформулировать то, что она хочет сказать. Ага. А самая младшая, да? Еще не, не такой сильный словарный запас. Это я самая, Это младшая. Младшая. самая младшая. Да, хорошая уже, да, не принципиально. Так, ты самая блондинистая, ты самая якутская, так, ой, ой, ой, так, так, вот, все, все, ладно, я шучу, все, молодцы. Кто самая якутская? Я. Да. Она, она якутка, она, она, сахалярка. она сахалярка, она смешана и с якуткой, и, и с, с русским, русским. человеком. Вот так, вот, так, вот так сказала, как будто, знаешь, в миксер закинула, она смешана. Да, немножко да. по-другому это происходит. Ее мама была украинка, а папа якут. Папа якут, да. Все хорошо, вот так, да, вот так правильно, да. а вот так, когда смешаны, это может быть, да. Да, когда смешаны люди, тоже красиво получается. И, и, и, и лучше, лучше берут. А иногда бывает худшие берут. У меня тут одна знакомая, э, ну, девчонка, ей, по-моему, то ли 23, то ли 24 сейчас. Вот недавно начал общаться. Э, у у нее какая-то лопоухость, у нее прям сильная такая лопоухость. А у мужа, у нее, дикий налет на зубах. Ну, тоже как бы врожденная какая-то. вот Я не помню, как правильно называется. А у них и ребенок забрал и то, и то. Он и лопоухи, и, и на, на половину зубов.. Пять лет черный. Так что не всегда лучшее забирают. Но да. у нее очень красивый папа и очень красивая мама. Ну, так я, что я, вот она такая красивая получилась. Ну естественно, я же говорю, что иногда бывает, что это. И не все лучшее не передается. Да. Бывает такое. Вот у нас елочка стоит. Во, все, шикардос. Сегодня же Рождество еще католическое. Ой, да, кстати. Кто будет вам подарки под елку класть? Ой, не, не знаю. И мороз. Ухажеры есть? Нет, да, да нет. есть. есть. Моего ухажера в Костя. Костя, молодец. Да? Молодец. Костя, да? Вот, нет, у меня ухажера. У меня был ухажер, но ну, мне меня бросил. Ой, ты где а, а у меня не было ухажера, mm. он мне не нужен пока что. Правильно, правильно, вот. Буду сама развиваться, е потом е естественно, естественно. Если захочу блондинка, плыть, не захочу. Естественно, блондинки. не все такие. Да. Самостоятельные, сами себя выбирают. и... Молодец, еще и в желтом, блондинка и в желтом. Все, четко. Желтая майка лидера. Это... Я и не блондинка, я не блондинка, у меня светлорусые русые волосы. А, это не одно и то же. Ну да, так. у блондинка они очень светлые. А еще из-за света мне кажется, что не светлее. Да. Mm. А у меня волосы были покрашены в очень яркий рыжий цвет еще. Мне из-за цвета кажется, что борода желтая. Там... <г poison> да. <г finish> да, есть такое. Но... Каждый видит то, что он хочет видеть. И то, что он способен увидеть. А, кстати, есть... А, вы вы когда-нибудь тоже слушали о такой русской группе Буерак? Нет, такую не слышал. Вот у них, правда, песня со смыслом. И они, э, ну, можно сказать, э, делают атмосферу э, о старости, ну, 90-х, возможно. Я не знаю, как это правильно сказать, к сожалению. У них тоже очень красивая музыка со смыслом. Все, Буерак запомнил. <кười> <кười> <Знакомь. Буэрэш>. Попробуйте послушать, дайте танки Буерак. Все, я все, все, запомнил. Да, хорошо. Спасибо большое. Да, вам, вам спасибо. Вы молодцы, вежливые, не перебивайте друг друга. С вами приятно хорошо. общаться. Давайте, девчонки, вам удачи, всех благ, так, закончите, закончите давай. полугодие, хороший пакет. Пакет. пакет, Хорошего дня. Пакет. У вас пока. вечера у меня до да, дня. Пакет, да, пакет. пакет. Хорошего дня, давайте, пока. Бля, милейшие девчонки, двенадцать лет, Вы воспитанные, не хомяк, мы обожаю, я кус. Вот, ну и нахрена мне кохлям идти, вот если вот здесь вот такие добрые, приятные, милейшие, милейшие.